Весть повсюду пронеслась, утвердилось слово. Наша эра началась с Рождества Христова. Веришь или нет в Христа, нет теперь различия. Исчисляются года от того события. Царь царей оставил трон, к нам с небес спустился. И младенец был рожден, в простоте открылся. Он родился, чтоб явить для людей спасенье, Чтобы грех и смерть пленить чудным воскресеньем. Места не было ему средь домов просторных, И родился он в хлеву средь овец покорных. В старых грубых пеленах, в облике столь жалком, Стал на все он времена праздничным подарком. Он подарок в Рождество, скромный, не блестящий, но для сердца твоего самый настоящий. У твоих лежит дверей тот подарок Божий. Ты прими его скорей, он тебе поможет. И в ответ на дар его, дар любви, спасения, подари в ответ свое искреннее сердце. Ты подарок Рождества, Среди всей вселенной Он для Господа Христа самый драгоценный.